Поговорим о корневых буквах э, в словах. Сейчас я расскажу, как выделять корневые буквы у слов и как эти знания могут пригодиться в поиске слов в словаре. Дело в том, что арабский словарь устроен не так, как обычные словари. Там нельзя просто взять, например, какое-то слово, открыть нужную букву и по этой букве в алфавитном порядке найти нужное слово. Нужно немножко проявить смекалку для того, чтобы найти нужное слово по корневым буквам. И вот как это сделать, мы будем сейчас а, обсуждать. Чтобы выделить корневые буквы, вы должны понимать, что такое модели у слов и у тех слов, которые образованы от глаголов и у самих глаголов. Для этого мы изучаем разные породы глаголов. Корневыми буквами считаются те буквы, которые соответствуют буквам «фа», «айн» и «лям» в моделях глаголов или в моделях каких-то производных частей речи. Здесь взят пример на глаголе третьей породы и образованных от него словах. У глагола третьей породы основа вот такая «фа», аля», и корневые буквы здесь обозначены красным цветом. Буква «алиф» в данном случае не корневая, она лишь прибавляется к к букве фа и тем самым образуют третью породу глагола юфа Глагол настоящего будущего времени, у которого буквы фа, Айн и лям корневые, а буква я является приставкой, буква алиф является также дополнительной. То же самое в повелительном наклонении пфа Буква алиф здесь не главная. При части действительного залога, муфа Айлун буква мим – это приставка, буква алиф – это дополняющая буква, которая участвует в образовании глагола третьей породы. Соответственно, и у Маздера буква мим – приставка, алиф – дополнительная, а буква там – это окончание, показывающее на женский род. И чтобы правильно определять корневые буквы, вам нужно видеть все это. То есть вы должны уже иметь представление, как строятся слова, как они образуются от глаголов. И, соответственно, вы сразу будете видеть, что, например, в слове муса «мусаадатун» буква «мим» не является корневой, это приставка. Буква «алиф» также не является корневой. И буква «тамармута» это окончание. То есть остаются буквы «син», «айн» и «дель», которые как раз-таки являются корневыми. То есть есть глагол «саада» «помогать», а есть от него «маздар мусаадатун» «помощь». И вы уже можете видеть, что здесь корневые буквы. Это буква «син», которая соответствует в шаблоне в модели букве «фа», буква «айн» и буква «дель», которая соответствует букве «лям» в формуле «маздара» для глагола третьей породы. То же самое у слова «мушагадатун» свидетельство, наблюдение от глагола да. Здесь буквы «шин», «га» и «дель» являются корневыми. И, например, вот вы взяли это слово, вы его, допустим, не знаете, как оно переводится, и вам нужно найти его значение, нужно перевести это слово. Как вы поступите? Вы определите корневые буквы «син», «айн» и «дель» и обратитесь к словарю. Но искать вы будете слово не на букву «мим». Здесь она является приставкой. А нужно искать слово на букву «син», на ту первую корневую букву, которую вы определили. То есть, чтобы определить значение, например, слова муса адатун, нужно искать слово на букву «син». И какие у вас есть варианты поиска. Самый старый, самый такой универсальный вариант это использование словаря в печатном издании. Я рекомендую слова Харлампия Карповича Баранова. Это советский арабист знаменитый, который составил очень такой объемный труд. Арабско-русский и русско-арабский словарь, который состоит из двух томов. Это очень такие толстые книжки увесистые. И это на сегодняшний день самый популярный словарь для тех, кто изучает арабский язык на серьезной Основе. После того, как вы определите корневые буквы, которые есть в слове, и по этим буквам будете искать тот глагол, от которого образовано это слово, вам нужно будет перво-наперво открыть страницу с оглавлением в словаре, где будут написаны буквы в алфавитном порядке, и рядом с этими буквами, напротив этих букв, будут указаны страницы. Те страницы, на которых начинаются слова вот на какую-либо букву, которую вы ищете. То есть, если мы определили то, что в слове «мусаадатун» корневые буквы «син», «айн» и «дель», первая из них это «син», то нам нужно ее искать. Вот здесь указана страница для этой буквы. Здесь у меня открыт не словарь Баранова, а другой словарь, поэтому сейчас ту страницу, которую я открою, она не будет совпадать, но у вас, если вы откроете словарь Баранова, то там будет совпадать эта страница. Затем перелистываете словари на нужную страницу, находите нужную страницу, и у вас открывается страница, где будет написана буква, та буква, на которую вы хотите найти слово. Вот буква «Син» и все слова, которые идут далее после вот этого вот маркера с буквой они начинаются на букву син, и нам нужно найти слово сада. Вот. Чтобы его было легче найти, у вас здесь написаны еще вот вверху слова такие. И слова эти будут писаться каким образом? Все последующие буквы после буквы син будут идти тоже в алфавитном порядке. То есть сначала будут слова с буквой син алив. Да, первая буква в алфавите «Алиф», соответственно, после буквы «Син» будет «Алиф». Потом будут слова с буквой «Ба». Буква «Ба» вторая в алфавите. Соответственно, будут идти слова с буквой «Син-Ба». Затем будут идти последующие буквы. Вот. Чтобы было быстрее, вы можете посмотреть по алфавиту, после каких букв, рядом с какими буквами стоит буква «Айн». Да, так как нам нужно найти слово с корневыми са а, да и Соответственно, нужно посмотреть те буквы, которые рядом стоят. Так вы быстрее найдете. Соответственно, пролистав словарь дальше, вы уже будете ориентироваться, где уже ближе может находиться буква IN после буквы СИН. И таким образом вы найдете то слово, которое вам нужно. Здесь вот указано это слово. Глагол первой породы сайда. Буквы син, айн и дель. Этот глагол первой породы означает быть счастливым, иметь счастье, успех. Есть еще маздар у него, саадатун, счастье. Но нам нужно найти мусаадатун. Поэтому смотрим дальше. И вот мы видим глагол третьей породы, саада, который означает помогать, содействовать, способствовать, поддерживать. Значит, слово мусаадатун должно быть где-то, рядом И вот уже теплее муса -айдум» «Причастие», «Содействующий», «Благоприятный». И вот наше слово муса -адатун». Буквально где-то через полстранички оно у нас уже здесь указано и переведено как «Содействие», «Помощь», «Поддержка». Таким образом мы нашли слово «Муса-Адатун» и его значение. И сейчас для верности найдем слово «мушагадатун», которое тоже является маздером, но не от глагола «саада», а от глагола «шагада». Поэтому искать будем слова на букву «шин». Вот слова, начинающиеся на букву «шин», далее пошли, и нам нужно найти слово с корневыми «шин» «гадель», то есть «шагада». Полистав страницу, находим первое слово с буквой шины и последующей буквой ГА. Собственно, то слово, которое нам нужно найти с корневыми шины ГА и Дель. ШАГАДА. И вот оно сразу же видно. Здесь глагол первой породы. ШАГИДА. Быть, присутствовать, причем либо быть свидетелем чего-либо. И далее ищем наше слово МУШАГАДАТУН. Встречаем тут глагол третьей породы. ШАГАДА видеть, наблюдать, смотреть. Идем дальше вниз, и вот нужное нам слово мушьягадатун, которое переводится как наблюдение, рассмотрение, осмотр, а также бывает значение у него свидания. Таким образом можно найти значение абсолютно любого слова, но главное научиться выделять корневые буквы. И остальные слова, муса идун, му идун, они встречались рядышком с вот этими словами муса адатун и муша адатун. Вот. И если глагол, да, например, у нас есть какой-то глагол, который вы не знаете, как он переводится, какое у него значение, вам нужно что сделать. Вы сразу видите породу этого глагола, отбрасываете вот эту приставку, либо окончание. Если это слово и с приставкой, и с окончанием, то и то, и другое отбрасываете, остается основа, и точно так же по корневым находите значение этого глагола. Все достаточно просто. Главное знать формы глаголов, как они образуются, а для этого мы их и изучаем. Это онлайн-словарь арабского языка, который э, основан на э, словаре советского арабиста Харлампия Карповича Баранова, но который дополняется современной лексикой практически в режиме реального времени. Сервис был создан именно для того, чтобы сообщество современных арабистов и всех людей, которые хорошо владеют арабским языком, могли дополнять данный словарь новой лексикой. И таким образом создавался новый, современный, очень полный и подробный словарь. У нас в России существовала в арабистике проблема в том, что не было современного словаря. Все попытки создать какой-либо словарь с советских времен новый словарь после словаря Харлама Пиакарповича Баранова не были успешны в силу разных причин но ну, в основном конечно из-за отсутствия должного финансирования на данный момент благодаря этому сервису я думаю что ситуация кардинально изменится потому что есть люди есть программисты есть востоковеды арабисты которые объединились и создали вот такой удобный сервис по дополнению существующего словаря Баранова и одновременно а, дающего возможность а, пользоваться этим словарем в режиме вот, реального времени через веб-браузер. А, давайте почитаем о проекте, там очень интересная информация, на которую стоит обратить внимание. А, данный словарь основан на цифровой копии словаря Баранова, как я уже сказал, созданной Маратом Сайфуддиновым. Это арабист, ученый российский, который работает в городе Казань. Данный словарь исправлен и дополнен. А проект посвящен созданию современного открытого и дополняемого словаря. Это очень важно. И в этом его огромный плюс. Современного в смысле языка, так и в смысле средств доступа. Данные Словарь открыт как исходный его код, так и база данных словаря. То есть отсюда следует, что эта база данных дополняемая. Любой может участвовать в развитии, дополнении и исправлении как словаря, так и исходного его кода. То есть работа ведется совместно многими-многими программистами из разных регионов, городов и даже стран. Помимо веб-версии существует несколько версий словаря. Версия для Android, версия для операционной системы iOS и база данных словаря в формате Apple Dictionary для устройств Apple. Ключевые особенности словаря. Словарь имеет корневую структуру. При просмотре результатов поиска слова группируются по корням. Это также очень важно при изучении арабского языка, при изучении его грамматики. Особенно изучение его морфологии Для тех, кто изучает грамматику и арабского языка, морфологию, правила слова образования Этот словарь будет незаменимым помощником Далее, все арабские слова снабжены транскрипциями Это также огромный плюс для начинающих изучать арабский язык Для тех, кто еще не очень свободно чувствует себя при чтении арабских слов не очень хорошо еще запомнил буквы. И в данном случае транскрипция будет незаменимым, также незаменимым помощником. Давайте посмотрим, как это реализовано в веб-версии. И для этого перейдем на пункт меню «Поиск». Для примера я сейчас введу арабское слово сначала, затем посмотрим, как будет работать с русским словом. Слово возьмем «Мадрасатун». Школа Вводить можно без огласовок Можно с согласовками, Принципиальной разницы нет Также в словаре реализована Виртуальная клавиатура Если у вас не установлен Арабский язык на компьютере Вы можете точно так же Не из клавиатуры вводить слово А нажимая на Виртуальные клавиши Давайте я Также введу с клавиш Над Ра -тун. Нажимаем найти. И у нас появляется слово Мадрасатун. Оно подсвечено зеленым. И э, справа показаны все его значения. А внизу показаны транскрипции. Если мы нажмем на само слово, то у нас покажется множество слов, однокоренных слову Мадраса слово ⁇ школа ⁇ Причем само слово ⁇ школа ⁇ также выделено в поиске зеленым цветом. То есть, чтобы мы не забыли, какое именно слово из этих всех однокоренных мы искали. Как видите, у слова очень много однокоренных. И Мидрасун ⁇ учебник, и Мадрасиюн ⁇ школьный, учебный. Это, кстати, тоже новшества данного словаря, потому что в других словарях и в бумажных версиях, и в старых в мобильных версиях не было прилагательных никогда. Здесь можно найти даже прилагательное. Если мы перейдем по другим страничкам, то найдем слово а, изначальное, глагол Дараса. Да? Именно от этого глагола Основу образуются уже все остальные слова и в том числе и слово Мадрасатун (школа). Сам глагол Дараса означает стираться, утрачиваться исчезать, пропадать Также глагол Дараса означает учить, изучать слушать курс Дараса также еще есть значение молотить С удвоенной буквой РА глагол второй породы Дарраса обучать, преподавать, внимательно изучать как видим, здесь еще и породы слова подсвечиваются, породы глагола, вернее, то есть его вид. Огромное количество однокоренных слов приведено в словаре, то есть он уже существенно дополнен. Я могу сделать такой вывод, основываясь на том, на тех словарях, которые я использовал ранее, и на имеющемся у меня словаре 1994 -го года издания в двух томах Харлам Карповича Баранова. Я рекомендую всем использовать данный онлайн-словарь. Если вы обладатель устройства на операционной системе Android, то скачайте в Google Play версию для Android. Если вы обладатель устройства Apple, то скачайте с App Store. А Веб-версия абсолютно бесплатная. Единственное, что разработчики добавили возможность пожертвования на развитие данного словаря. Я думаю, что если этот словарь вам понравится и он будет вам полезен, то 100 рублей каких-то пожертвовать тут ну, святое дело, наверное так скажем. Сделать это очень просто, можно либо с карты Visa или MasterCard, либо с Яндекс кошелька, то есть выбираете в зависимости от того, чем вы будете оплачивать, нажимаете продолжить и здесь выдается счет в котором можно ввести номер карты, необходимые данные и нажать заплатить. То есть буквально в два клика можно поддержать данный замечательный сервис. На этом у меня все. Желаю вам успешного изучения арабского языка.